Приложения «Сбербанк» и «Альфа-банк» будут недоступны в App Store и Google Play. В Казанском университете стартовал «Хакатон» «Лингвахак». «Хакатон» несет в себе цель э, не только информационную. Здесь проходят как мастер-классы, где участники повышают свою квалификацию, находят для себя что-то новое». Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Абдрахманова. Делегация Казанского федерального университета во главе с проректором по международной деятельности Тимирханом Алишевым находится с рабочим визитом в Казахстане. Таким образом, КФУ расширяет сотрудничество с вузами. В программу переговоров входит обсуждение сотрудничества по таким темам, как программы двойных дипломов, взаимодействие по направлениям экологии, инженерии, машиностроения, медицины, журналистики и международных отношений. Под блокирующие санкции США попали Сбербанк и Альфа-банк. Приложения этих банков планируют убрать из магазинов приложений App Store и Google Play. Как блокировка онлайн-приложений может сказаться на пользователях, а также на общей экономической ситуации, узнаем в сюжете. Соединенные Штаты Америки продолжают введение экономических санкций против России.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 В Центре цифровых трансформаций Казанского федерального университета состоялось открытие Хакатона «Лингвахак». Все подробности узнавала наш корреспондент.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 Выпускник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Евгений Перевозчиков создает социальную сеть «Фотограмм». Данное приложение показывает реальную жизнь без фотошопа и ретуши. Соответственно, никаких масок, никакой дополненной реальности и кучи фильтров. Только обычная жизнь без прикрас. А вот за соблюдением этой концепции будет четко следить искусственный интеллект и просто-напросто не допустит к публикации изображения с ретушью. Наличие макияжа, никак не должно сказываться на работе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, он сканирует всю область изображения и выявляет... А наличие отредактированных пикселей. Идея появилась еще два года назад. В это же время была собрана команда специалистов. Разработка приложения началась задолго до блокировки известных интернет-платформ. В современном мире фотографии в социальных сетях могут рассказать о человеке больше, чем он сам. Через изображение люди выражают свои эмоции, делятся впечатлениями, значимыми моментами или будничными мелочами. Это как сейчас работает большинство э, фоторедакторов. Они размыливают, замазывают это так или иначе оставляют свой след на пикселях. Пиксельный след на изображении. Создавая изображение, современное общество фиксирует реальное отражение мира. Вдохновившись данной мыслью, выпускник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Евгений Перевозчиков реализовал социальную сеть, способную показать живое восприятие жизни. Полное интервью с Евгением Перевозчиковым можно посмотреть в ближайшем выпуске программы «Итоги недели». Амир Ахтямов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается прием заявок на республиканский ежегодный молодежный научно-творческий конкурс «Если хочешь затронуть душу народа», посвященный дню рождения Габдулы Тукая. Студенты вузов и сузов республики могут подать свои заявки до 11 апреля. Конкурс традиционно проводится в двух направлениях – конкурс научно-исследовательских работ и конкурс чтецов. Очный этап пройдет 13 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Начало в 10.00.